по 60 тысяч будет. Да я знаю, знаю. Вот сейчас думаю, как так сразу к вам. Ну. А то, тут. Да. Ну как думаешь, этот, если Волтай приеду к вам, жену можно будет найти себе? Ну, с квартирой? Ну, конечно, желательно Дев... с квартирой, конечно. Или с дома. Да девок того? Девок у нас дохуя. Ты загрузи мир вокруг. Мир вдруг, вдруг. Мир вдруг? Да. Так и, так и... друг, друг вокруг называется, а, друг вокруг вот. А вы откуда знаете друг вокруг? А, а я, я потому по... что там чали, у меня там бабы каждый день новый. А, немножко вот так сделайте, а то вас не видно. Вот, а, во -во -во -во, вот так. А вы... шалун оказывается, однако. А. Сколько лет там Так уж баб. Мне 37. 37. А тебе? Мне тоже 37. Вам не скажешь, что 37. Понятно. Ну, работаем, работаем. Ну ладно, некогда. Потом, Подожди. подожди.